Чё там такое? Это волки! Охренеть, друзья, это волки! Я не готов к такому повороту событий! Нет! Та-дам! Ну что ж, всем добра, ура, игра, приветствует вас, друзья, с вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает знакомить тебя с самыми крутыми и актуальными играми. В данном же выпуске, как ты уже, наверное, догадался, речь пойдет про такую игрушечку, как Blight. Пока еще она находится в демо-версии, и любой желающий сможет ее уже попробовать а, просто-напросто перейди по ссылочке, что я уже специально для тебя разместил в описании, и попробую эту игру на вкус. Ну а прежде чем попробовать, посмотри, пожалуйста, этот видеоролик до самого конца, я тебе подробненько покажу, Расскажу про все нюансы, тонкости Ну а ты посмотришь и сделаешь для себя определенные выводы Стоит ли тебе вообще в нее играть или же нет Ну а мы, друзья, начинаем Как видишь, к сожалению, на данный момент у нас русская локализация в ней целиком и полностью нет Поэтому придется довольствоваться тем, что есть Ну что ж, вот мы и появились в этом мире Такой вот брутальный мужичок у нас, бородач, да, без возможности кастомизации пока что Но думаю, возможно, нам со временем ее завезут И будет гораздо интереснее создавать своего персонажа Появились мы вот на таком вот пляжике, да да, и нам сейчас необходимо как-то выжить Напоминаю, что игрушечка у нас про выживание Не просто про выживание, а про выживание в открытом мире Плюс это еще у нас и песочница, и строительство базы здесь у нас, да, и бродилка И еще много чего тут можно вытворять Ну что ж, пойдем уже потихонечку начнем развиваться Да, я не могу просто так стоять на месте, иначе со временем я просто-напросто загнусь Там вот в правом нижнем углу у меня уже появилось первое задание Мне необходимо что-то там насобирать И мне сейчас Говорят про то, что мне необходимо собирать кучу а, камней, я так понимаю Ну что ж, давай уже начнем собирать камушки Взаимодействовать здесь можно с окружением целиком и полностью Собирай, подбирай, я не знаю, крафти, изучай, познавай Вот тут, ребятки, у нас, смотрите, большие валуны С ними пока нельзя взаимодействовать, но я так понимаю, до того момента Как только у нас появится какая-нибудь кирка Это что такое? Даже, смотри, медную руду мы можем сразу же подобрать Давай посмотрим вообще, где наш инвентарь Нажимаем на таб, и вот он, наш инвентарь, небольшой Значит, инвентарь у нас пока что Тут у нас какие-то то ли семена, то ли что ли Здесь у нас, значит, камни, которые мы подбираем Это что у нас такой за слот? Не пойму, тут у нас, значит, спальник Тут у нас, значит, ножичек это, я так понимаю, еда у нас и также маленькие камушки. О, вот сюда вот переложим маленькие камушки, пускай они будут все у нас в нашем рюкзаке. Как мы видим, у нас есть определенные показатели. У нас здесь, значит, и показатель сна, и показатель голода, и показатель... Это что такое? Это насыщение водное, видимо, это у нас здоровье, а вот это у нас... Графа отвечает за какое-то, видимо, психологическое состояние нашего персонажа. На таб мы заходим в инвентарь. Да, я это уже, друзья... Сделан. На ролик мы вот таким образом можем отдалиться, вот это максимальное значит удаление, вот это максимальное приближение. А на кнопочку Q нам предлагают сделать что-то там. А, это у, нас, это у нас активное меню, мы можем в инвентарь сейчас зайти, я так понимаю, вот сюда вот посмотреть, да что у нас есть в инвентаре а, в активных слотах. Также мы можем экипировку свою посмотреть, также сможем, а, что там мы еще сможем сделать-то, и наш с вами топорик тоже. Можем ли мы его выкинуть, наверное? Можем еще что-то с ним сделать? Ну, короче, друзья, надо разбираться. Пойдемте уже разбираться. Что ж тут такого-то? Так, давайте продолжаем, ребят, выполняем квест. Нам нужно собрать 10 камней. Так, а можно тут деревья рубить? Если мне дали топор, значит, наверное, и деревья тут тоже можно рубить. Ну-ка, давай-ка попробуем. Ха, все легко и просто. Интересно, как в Вальхейме. Меня здесь не, при... не придавит дерево. Ой-ой-ой-ой, ты посмотри, физика. Ни хрена себе. Реально они эту фишку перенесли в эту игру, блин. я я, Ребят, просто в шоке Давай мы попробуем сейчас с тобой загрузимся Вы видели, что произошло? Я просто-напросто Сейчас лажанул дико Вообще просто дико Охренеть, меня просто-напросто зашибло Деревом падающим, короче, друзья Представляете, да, если кто играл в Вальхейм Тот знает, какая фишка Не стой под падающими деревьями Особенно под огромными Они определенно приносят а, Определенный ущерб, да, ну если учитывать Что это у нас реалистичное выживание а, Жанр здесь, конечно же, присутствует реальность выживания, то, конечно, оно так и должно работать. Стоишь под деревом, получи по башке. То есть, все легко и все достаточно а, логично. Так. Ну, а мы идем дальше. Продолжаем собирать камушки. Вот уже пять штучек мы собрали. Камни, короче говоря, разные бывают. Бывают большие камни, бывают камни поменьше. Вот это то, что я сейчас собираю. Они называются большие камни. Они, кстати говоря, не, не заполняют мою полоску прогресса. Надо собирать именно какие-то вот такие small stone. Маленькие камни, которые... Которые действительно мне сейчас нужны а Нужны они мне, так я так понимаю, для какого-нибудь, не знаю, костровища Которое мне надо будет сейчас а, развести Девять, еще один камушек Это у нас специально, как специально, а большой А можно большие разделить на маленькие Ну-ка давай посмотрим Так, крафтинг, а, можно, видимо, да? Так, подожди, вот же, вот Черт возьми, бинго, я только что, друзья, открыл совершенно э, неизвестное, да, я просто-напросто приоткрыл завесу тайны. Мы можем спокойненько разломать и получить свои заветные камушки маленькие, не надо нам, не обязательно нам бегать там, я не знаю... Не лезет мне больше в инвентарь Весь инвентарь у меня, друзья, уже забит всяким хламом Так, ну что ж, теперь наша с тобой задача Это построить какой-нибудь костер Где же мы его будем строить? Обычно в выживалках лучше всего Селиться возле какого-нибудь источника воды Автосохранение у нас тут, смотрю, работает А есть тут какая-нибудь карта, нет? Ну-ка давай посмотрим Да, нифига себе, есть тут карта я так понимаю, у нас случайно сгенерированная какая-то карта, потому что я несколько раз начинал в эту игру играть. Постоянно меня кидают в совершенно разные места. То есть на том же самом месте... А это что такое? Подожди, это что за зеленая пелена? Зеленая пелена какая-то, смотри, кусача Туда заходить, походу, нельзя, нельзя, там нам сразу же делают бабо, ата-та Не, туда мы не пойдем, друзья Это все-таки а, какие-то неизведанные пока что еще для нас локации Туда мы не пойдем, опасно очень Там что такое за камень? Мне уж показалось, что там какой-то, не знаю, медведь что ли лежит Куда, друзья, мы идем? Где река? Вот, я так понимаю, реки у нас отображаются вот этими полосками Вот на той стороне, кстати говоря, неплохое такое место Можем мы переплыть или же нет? Так, секундочку когда я только, как только я зашел в воду, у нас сразу же, смотри, у нас сразу же наш персонаж, видимо, замерзать стал или что-то в этом роде. Намочил инструменты я или что? Смотрите, у нас типа инструменты сейчас мокрые. Так, а я сам-то что, сухой, нет? Есть тут вообще инвентарь? Да, смотри, я сейчас зашел в воду и у меня все инструменты мокрые. Я не знаю, что это дает, а, именно влажность инструментов, скорее всего, снижает эффективность мою в целом. Так, ну, я, ребят, нашел себе место. А, первый свой костер и первую свою базу, наверное, я сделаю... Не, не здесь, а где-нибудь вот здесь вот, да, поближе к воде все-таки мне хочется поселиться. Создаем. Так, вот так вот легко и просто. И вот сюда вот мы прям ставим. Интересно, можно повернуть как-то его, нет? Левый shift и скрол А, да, можно Зажимаем левый shift и скроллим просто-напросто влево-вправо Давай сделаем костерчик Так, для этого нам нужно будет взять молоточек, как мне вроде бы говорят И построить его Да, вот таким вот образом мы взаимодействуем И строим какие-то объекты в этой игре Тадамс, да, есть такое дело Мы выполнили только что а, квестик Давай посмотрим, что нам дадут следующим квестом Следующий квест у нас, я так понимаю, разместить рядом с костром какой-то, видимо, спальник наш да. Давай посмотрим, где у нас спальник Вот наш э, спальник Для того, чтобы его разместить, нажимаем правой кнопкой мыши Нажимаем Place И, я так понимаю, где-то возле костра э, Нужно все это дело э, установить Зажимаем Shift и тоже скроллим Как-нибудь просто вот оно Место моей мечты Которую я давно искал Тадамс, друзья, ставим спальник наш первый И нам сразу же выскакивают подсказочки Я так понимаю, мне нужно сейчас Развести костер Давай мы сейчас это сделаем. А каким это образом делается? Открываем мы просто костер на левую кнопку мыши и закидываем туда дров, наверное, да? Вот в этот вот слот. Ну что ж, давай зажигаем костер. А Вроде бы как все нормально. Я так понимаю, нам сейчас нужно немножко заготовить дерево. Давай пойдем с тобой и заготовим уже. Потому что что-то с деревом-то я вообще практически не взаимодействовал с момента моей прошлой смерти. Сейчас мы и попробуем займемся уже добычей древесинки. Да. Начинаем рубить, и я надеюсь, сейчас у нас хватит нашего топора, чтобы завалить это дерево. почему у меня топор такой поломанный? Меня когда загрузили, мне что, топор забыли, что ли, починить или что? Алло! Так, ну что ж, валим дерево. Я так понимаю, нам надо сейчас его каким-то образом расчленить на фрагменты, чтобы мы могли его переносить. Да, каждое срубленное дерево можно еще делить вот на такие вот фрагментики, да-да-да, на поменьше, чтобы их можно было, я так понимаю, брать и переносить в твоем инвентаре. Так, ну что ж, давай закинем его в костер покрупнее бревны. я так понимаю, нам специально подсказали, что нужны именно бревна. И вот здесь мы можем наблюдать, сколько будет гореть наш костер. Я так понимаю, время у нас указано игровое, но нереальное. А давайте попробуем в спальный мешок сейчас залезть. И может быть нам надо поспать сейчас, я не знаю. 11 часов мы хотим спать. Че так долго-то, чувак? А у меня написано, что только 2 часа я смогу поспать. Это ровно то время, на которое хватает горение моего костра. То есть мы можем спать ровно столько, сколько позволяет нам наш костер. Ну что ж, перейдем тогда к следующему пункту наших заданий. Нам нужно создать Stone Bowl. Что это такое, я узнал вот здесь, вот да, в окне крафта. На буковку В он открывается у нас, если что. И вот он, друзья, Stone Bowl. Это какая-то чаша, которая делается из больших камней. Да, и для ее крафта нужен молоток, как вот здесь вот показано. Ну что ж, давайте попробуем сейчас сделаем. Да, у нас крафтинг, как видишь, занимает некоторое время. И прогресс у нас, как видишь, здесь на лицо. Для чего нужны вот эти цветочки? Скорее всего, для приготовления каких-то лечебных напитков. Так, друзья, сделали мы стонбол. И теперь нам, я так понимаю, нужно его э, как-то разместить где-то. Давай мы сейчас с тобой откроем инвентарь. И попробуем экипировать. А, экипировать нужно, что ли, я так понимаю. Ну... Экипировал я чувачка своего. И надо за водой, что ли, сходить или что? Ну-ка, давай сходим за водой. Скорее всего, нужно набрать воды в эту штуку, в эту чашу. Да, все правильно. Набираем водички. И, я так понимаю, с костром как-то можно сейчас будет взаимодействовать. Подожди, была вроде бы у нас какая-то маркировочка. Так, пока у нас горит костер, мы можем вот сюда вот а, поставить вот эту чашу. И здесь у нас, смотри, показывается, через сколько минут мы сможем получить чистую питьевую воду да вот 140 миллилитров а интересно как то здесь показывается что у нас чаша на костре стоит или же нет пока что друзья я этого не наблюдаю но мы в принципе сделали вроде бы что мы хотели вроде бы мне как предлагают попить из речки ну давай попробуем из речки кстати говоря тоже можно пить да мы можем пить но у нас как мы видим вода здесь такая себе да вот сейчас мы чем больше мы пьем тем, наверное, хуже нам становится. Но пока что я... ребят, А, видите, да, в чем проблема? У нас вот эта полоска начинает... Э, полоска именно вот этой вот э, морального духа нашего, да, или чего ли, она начинает увеличиваться. Я так понимаю, когда мы достигнем критического значения, то нам станет капец как сложно. Для этого и нужно сначала воду прокипятить на костре, а уже после употреблять ее. Да, мы заполняем нашу полоску жажды, все хорошо, мы насыщаемся, но тем не менее это вредит нашему, я так понимаю, общему моральному или же психологическому состоянию, так сказать. Для того, чтобы у нас начала производиться водичка, надо было здесь на костре нажать еще на одну фишечку чтобы у нас пошла пережарочка. Если мы этого не сделаем, у нас ничего, к сожалению, не происходит. Что мне еще подсказывают добавить вот сюда? Какие-то, может быть, компоненты, ингредиенты, может быть, лечебные травы, да, вот как я сейчас сделал. Не знаю, друзья. Это, скорее всего, какой-то инвентарь этого костра, не более того. Ну, а мы пока пойдем с тобой дальше заготавливать древесину. Какие большие куски. Так же, как и с камнем, здесь есть у нас разделение на большую толстую древесину, на древесину поменьше и на древесину самую маленькую. Так, что у нас тут такое? Ага, приготовилась пища, я так понимаю, и теперь ее можно употребить. Давай-ка выпьем и все. И смотри, вот оно, вот оно. Наполняемся мы полностью водичкой. Там, по-моему, 140 было указано. Нет, не до конца. А В костер закидываем дров побольше Чем больше у нас дров в костре, тем мы чувствуем себя комфортнее. Бам! И у нас уже 4 часа горит костер. Я не знаю, зачем, ребят нужны вот эти вот цветы. Возможно, они каким-то образом обогатили наши с вами э, лекарства, вот то, что мы сейчас приготовили. Не знаю, друзья, надо пробовать, надо разбираться. Все-таки хорошо жить возле воды, мы можем спокойненько, близко, да, можем сходить вот так вот, набрать водички. И ай, да, пошел дальше выживать, да, вода нам не даст помереть с голоду просто так. Вот, друзья, то о, о, о чем я вам в прошлый раз не сказал. Нам нужно нажать вот сюда именно, и после этого у нас пошло именно приготовление водички. Нам сначала нужно что-то сделать а, с древесиной, чтобы мы могли открыть какие-то другие более прогрессивные рецепты. Давай посмотрим, например, берем древесину и попробуем как-то с ней взаимодействовать. Тут тоже у нас есть крафт. Да, и посмотрим, да, вот тут вот, скорее всего, нам нужно поработать, превратить в доски, да, короткие доски, но для этого нужна пила. А как делается пила? Давай мы посмотрим вот здесь. Нам нужны инструменты и нам нужна пила. Так, вот она, хендсоу, да, вот она, друзья, пила. Но сделать мы ее не можем без бронзы. Как все здесь очень сильно, друзья, завязано. Поэтому, поэтому... Доски пока переработать мы а, не сможем, по крайней мере крупные. Возможно, что-то можно сделать вот с такими мелкими досками. Давай мы сейчас с тобой посмотрим. Ведь они у нас разных типов, да, бывают. Есть палки, а, есть большие бревна. Так, вот это, кстати говоря, надо разрубить. Вот таким образом у нас потихонечку происходит выживание в игрушечке Блайт. Да, мы крафтим, мы, значит, ищем ресурсы. Мы вырубаем лес, разжигаем костры, пытаемся построить себе лагерь. У меня, в принципе, это пока что еще до лагеря. Как видишь, далеко. Я пока еще в каменном веке застрял. Вот, ребят, что я говорю. Давай попробуем скрафтить что-нибудь из палок. Из палок мы можем скрафтить. Что это такое? Какая-то, ребятки, рукоятка, видимо, у нас здесь. Да. Это что такое? Это рукоятка для пилы, но пилы-то у нас как таковой пока что еще нет. Это что такое у нас? Смотри, это у нас, я так понимаю, то ли веревка, то ли что ли. Итак, следующая моя миссия создать какую-нибудь ловушечку и добыть себе немножечко еды. Вот, друзья, то, что нам сейчас нужно. Мы должны придумать, каким образом нам скрафтить вот эту вот веревочку. Как же она делается-то? Ай-яй-яй-яй-яй. Я пока что не могу ее сделать, да. И поэтому мне нужно посмотреть. Я помню, что она делается из палок. Я помню, что она сделается из еще какой-то интересной фиговины. А может быть, даже она ищется где-нибудь а, в лесу. Да, где-то я, ребятки, что-то а, не нашел. Пока что, я думаю, возможно, из какой-то травы мы сможем делать такие веревки. Давай посмотрим. У меня уже была какая-то трава. Возможно, из этой травы нет. А возможно, вот из этой травы нет, друзья, мы не можем делать пока что эти веревки, но, возможно, вот это вот растение нам поможет в этом плане. Вот мы сейчас только что собрали его, и я посмотреть хочу, что можно сделать из этого растения. Крафтим? Да, друзья, да-да-да, я был прав, из этого именно растения мы и делаем вот, это, вот эти вот штуковины, какие-то похожие на веревки. Вот это нам не надо, это тоже нам не надо. Блин, надо было на базе на моей выкидывать, да, чтобы потом не бегать. На данный момент персонажа очень сильно мучает голод, но я это могу компенсировать, потому что мне со стартовых, как говорится, условий дали вот такие вот сосисочки вкусненькие. Они вот такие мне и помогут восстановить... А, мой голод. Вот сейчас только что мы приняли, смотри, да, и тут поедает наш персонаж не сразу их, а со временем. Куда я ушел? Где мой костер? Ага, вот он горит. А, кстати, на карте как-то отображается, ага, да, друзья, на карте отображается, где я нахожусь и где место моего костра. Это очень удобно, потому что иначе бы я просто напросто заплутал в этом мире. Очень удобно, кстати говоря, сделан инвентарь, что нам не придется слишком долго чего-то там искать. Все достаточно понятно и просто выполнено. Ну и напоминаю, что игра находится еще в раннем доступе. Мы играем сейчас с тобой в демочку они а в полной версии игры, поэтому у нас еще много чего может добавиться потом с выходом игры э, в релиз. Так, ну что ж, теперь мы можем сделать ловушку на зайца. Вот она, друзья. Так, вот здесь, друзья, можно поставить ловушку на зайца. Ну, я надеюсь, что какой-нибудь заяц, да. Попадется в наши сети. Готовы, друзья. И выполняем очередную нашу с тобой э, цель. Переходим к следующим целям. Ну что ж, вот такой у нас симулятор выживания под названием Blade. Мне, если честно, игрушечка заходит потихонечку. И я, конечно же, хотел побольше тебе рассказать. Да, но я думаю, я сделаю это в следующих своих э, выпусках. Игрушечка достаточно свежая, игрушечка, несмотря на ее ранний доступ, обладает неплохим таким контентом. Да, и геймплейчик здесь интересный. Да, исследовать вроде как интересно есть определенные трудности с которыми нужно будет сталкиваться и плюс может быть еще в том что она у нас не переведена на русский язык что сложнее будет эти трудности а, проходить Оценочку лично от меня игрушка получает 7 из 10 возможных баллов я думаю что ей есть куда расти и есть к чему а, стремиться зритель а что ты думаешь по поводу игрушечки блайт напиши пожалуйста свое мнение в комментариях мы конечно же с тобой это дело все обсудим ведь у братишки скретчи есть отключительная особенность отвечать совершенно на все комментарии также есть если ты хочешь, чтобы братишка скрыть дальше продолжал пилить по этой игре видосы, то поддержи его лайкосиком, прожми свой царский, и, возможно, в ближайшем времени я запилю уже продолжение прохождения по этой игре. Ну а ты продолжай дальше играть только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся, и услышимся, продолжение, конечно же, следует!